Только приехали, а уже кушать сели. <смех> не стали уже ничего на мангале делать, решили просто супчик подогреть в термосе. Сейчас покушаем и домой, наверное, поедем, потому что сломалась машина, ее нужно чинить. Да нет, не домой, мы сейчас будем помидорку высаживать. Сначала а, помидорку да, мы с... же теперь юные огородники. <смех> <смех> <смех> <смех> на окне нас не устраивает, как растет, вот поэтому мы будем. Да, мы купили зимой, да, наверное, семена, да. решили выращивать на окне в квартире, получается, у нас помидорку. Думали, получится, не получится, тогда у нас еще и мысли не было о даче. А тут вот купили дачу, помидорки, не хватает ни света, не хватает удобрений, потому что я решил ее не удобрять, думал так, а вот эти горшочки маленькие, грунта вот этого с удобрениями ей оказалось мало, она только распускает цвет и опять цвет уходит. Одна помидорка на ней выросла и все. Вот, решили сюда привезти сейчас с Пашем. Ну как с Пашем. <смех> Скопаем чуть-чуть где-нибудь уголочек на солнышке, так чтобы ей было комфортно расти. Угу. Высадим ее, получается, польем водичкой и поедем домой. И будем надеяться, что она у нас не погибнет, а хотя бы доживет до своего логического финала. Уж не знаю, будет у нас урожай, не будет, но мы постараемся. Да, еще хотела сказать то, что почему мы сейчас больше не будем разбирать здесь, разрушать, убирать вот эти все деревья, листву. Потому что электричество нам сказали, что будет через неделю-две, и тогда Это уже. Было неделю назад. <смех> вот так что тут как то так как только появится электричество мы начнем потихоньку электроинструментом уже разчищать здесь все ну, А пока просто приезжаем проведать навести немного порядок. Ну и пообедать. Да, руками сделать, покушать на свежем воздухе. И вот помидорку сегодня решили высадить. Ну, тем я там сейчас малину уже сходила, скушала. Там три ягодки ну, появилось с десятков кустов. Да, там три ягодки было. А так, ну, мне кажется, плевать нужно просто, mm -hmm. потому что ей не хватает. Её и поливать надо и по осени ее проредить надо, подрежем. Но мы будем стараться сохранить все, что здесь есть. Здесь, здесь есть очень много смородины разной, разные сорта смородины, малинка есть, вишни есть, груши, яблони. ничего только тут нету. Мы хотим постараться сохранить все, что еще живо, дать ему вторую жизнь, так сказать, обработать кусты, обработать деревья, возможно как-то их подлечить, если у нас будет такая возможность и силы. Так что все. Нам приятного аппетита, да, вам И вам тоже, тоже приятного кушайте. аппетита, друзья. Все, снова в бой. Первая моя площадка. Да, она сейчас выглядит непрезентабельно. Базару ноль. Все выглядит так себе. Но, блин, очень жалко помидору. Она у нас на окне вянет. Ей не хватает ни солнца, ни питательных веществ из земли, из горшочков. Поэтому мы решили вот сейчас сюда ее высадить, мы сейчас все сделаем, вам покажем. Сосед, который сегодня с нами поздоровался, который смотрит за нами в ТикТоке, тебе привет огромный передаем. Мы всем остальным ребятам, которые здесь в округе, тоже передаем привет. Нам очень приятно, что вы к нам подходите, говорите такие приятные слова, хотя вы просто здороваетесь и говорите, что вы нас смотрите. Спасибо вам за поддержку, это очень круто. Не стесняйтесь, подходите, мы очень рады всегда пообщаться. Ну а теперь приступаем копать делаем неправильно все сделаем первый раз вы нас пожалуйста там учить. чем мы делаем не так подсказывайте нам мы же только начинаем мы что только учимся. учимся мы как все нормальные люди на своих ошибках зачем на чужих -то? зачем что-то изучать можно же на опыте все получить все знания на практическом опыте Родители нам что лопату подарили одно удовольствие почти сама копает что новенькое? Да не, вообще хорошее и основание, и черенок хороший, тяжелый. Это сначала давай поясним, да, то что ты сначала вспахал землю, потому что она стояла 15 лет просто так. Вспахал, обалденный, я вспахал. Ну, блин, Надеюсь, ну. ты копнул, перевернул ну хорошую землю поднял здесь бывший хозяин удобрял всю землю натуральными очень натуральными хорошо натуральными. прям да только натуральными удобрениями поэтому земля хорошо плодоносит так сказать а то оно и видно да все как расплодилось хорошо вот С поэтому здесь есть, значит, если червячки есть это вообще замечательно Сейчас Ребят. О, Я думал, что это игрушки. Это не игрушки. Офигеть! Я стою, пью воду, задираю голову от тусовы. Маленькие Савята. Ну как тебе сказать маленькие? Ну да, они еще без переда. Я говорила тогда, когда. Помнишь, что огромная прилетела сова? Блин, ребят, вот они вот прям, ну вот они прям рядышком. На рядом руки. Да, на расстоянии буквально. вытянутые руки. И не улетаю. А О. покажи дерево целиком. Я стою, думаю, блин, нужно спросить у наших зрителей, они по-любому более опытные люди, чем мы. Вот это дерево? Они вот. не улетят, да? Нет, Скажи его телефон. Вот у него что случилось со стволом, с основным? Блин, у господи, него пересохшие какие. Ветки, вот у него такие вот пересохшие ветки повсюду. Ну, то есть, а вот центральный ствол, вот этот, он еще вроде жив. И от него отходящие ветви дают яблочки. То есть яблоки на этом дереве растут. Его можно сохранить и спасти. Он нам здесь не нужен. У у тебя тут будет беседка просто таких деревьев очень много на участке. Их вообще можно спасти. Или их лучше срубить, выкорчить и новые посадить. Или их не имеет смысла даже спасать. И вот пока я обо всем этом думал, напишите в комментариях, пожалуйста. Я поднял голову, а тут такая красота. Сними в сторис. Итак, да, два наших зрителя наблюдают, как мы сажаем помидорку. <свят> я не могу от них увести глаза, насколько они красивые, насколько они <свят> милые. Я понимаю, что они, конечно, опасные, но я давно знала, что здесь водятся совы, и они, ну, в общем, они для людей безобидные. Никто никогда не нападал. Они здесь летают себе спокойно, собирают мышек, ящерок и наслаждаются своей жизнью. Мы постараемся сделать так, чтобы... Все звери, которые здесь живут, у кого здесь гнезды, либо норки, мы ничего рушить не будем, конечно же. Да, мы постараемся сделать так, чтобы они остались жить у нас здесь. Да, что это их дом, а мы что, будем выгонять Разве... местных жителей? Мы ну, люди добрые. Места, всем хватит. Да. Так, смотрите, вот это У нас на окне дни. выросла да, одна помидорочка да. да, и цвет, смотрите, цвет то есть завязывается Вот так вот постоянно, вот они, цветочки появляются И потом потухают, да, а вот, на фоне руки моей угу. вот. вот, то есть, короче, цветочков много, блин, но вот тут вообще вон море Но они не успевают, что ли, или что-то не хватает им Поэтому мы решили их высадить в землю Вот так Сейчас мы будем пробовать это делать. Так, давайте мы выключим, чтобы не травмировать никому сердце. С сейчас разберемся, Сейчас высадим и покажем, да, и покажем, в общем. Ну да, друзья, тут очевидно, что корневая система очень большая у нашей помидоры. И горшочка ей было маловато, конечно. Вот сейчас мы пересадим все это в землю и будем надеяться, что она заживет новой жизнью. И вот скажите, вот эти вот точечки белые на растении, что это такое? Оно не болеет у да, нас? Может, мы что-то не так делаем? Подскажите, вот пожалуйста. Даже без Ладно. Что вы тут делаете? Это что такое? На нашей территории mm -hmm. На нашей земле Что-то тут копают, что-то тут делают ходит, что-то прям вообще Космар, это вообще зачем Во Вообще, почему тут вообще Как так, где наша мама Может там вода оставить Они воду пьют а, Допьют, наверное. Высадили мы помидорку Да, подвязали ее Подвязали немножко Вот один Помидор. Наш один помидорчик а остальные ждем. Надеемся, здесь пойдет тогда лучше. Красные окни не хотят расти. Но у нас плюс еще дома окна затонированы. Квартира и... занижены, окна затонированы. Машина была тоже занижена. Теперь починили и поставили нормальную подвеску. Им жарко, наверное. Но ты еще воды не дашь. Мы тут Сеньком ходим по участку, и тот вечно. Так, туда пошел, туда пошел, туда пошел. Вообще следит так. Какие классные. Конечно, вживую смотреть на такое чудо природы. Но, с одной стороны, не каждый же день смотришь на сов. Тем более на таких маленьких. Ну как маленьких. Они. У меня небольшие. Поставим внизу вот здесь вот. В общем, мы пробираемся через кусты к груше, но я ее перепутала. Вон она. Нет, это конечно тоже груша, но она еще зеленая. А там он с красными. И мы дошли. Здесь какой-то проход. Вот действительно как Алиса в стране чудес. Итак, залазим и идем. Как будто по проходу. Главное, чтобы здесь не было никаких самострел. Вау! Реально, проход! Вот такого я точно не ожидала увидеть. Так, друзья, всем снова здравствуйте. Сегодня Ксения у нас оператор, сидит за камерой. Всем привет! Сегодня 20.06. Время ровно 10 часов без двух минут утра. В такую рань мы сюда приехали не просто так. Мы сюда приехали общаться с нашим замечательным председателем. Мужик вот такой вот помогает нам во всем, подсказывает, рассказывает. В общем, никаких сложностей, оказывается, нету при покупке дачи в СНТ. Главное найти общий язык с администрацией местной, и все будет замечательно. Приехали мы сюда по договоренности заранее которая у нас было оплатили подключение света к участку, выдали нам квитанцию, листочек об оплате всех этих услуг. Теперь в течение нескольких недель нам должны закупить столб, закупить провода кабеля, подвести к нашему участку столб, поставить его, соответственно, спустить... Э провода которые мы уже закупили в щиток который мы уже тоже закупили в этом щитке будет счетчик который мы купили и автоматик который мы тоже купили вот местный электрик все это сделает все нам подключит заведет в дом в дом нам нужно самим повесить счетчик где он у нас будет ну не счетчик а щиток и автоматик дополнительно все это... Да, кстати, мы единоразово оплатили энную сумму. Ну, то есть в каждом СНТ она разная. Вот в нашем СНТ у нас 10 тысяч стоит подвести свет к участку. Мы заплатили эту сумму. То есть в нее входят все столбы, которые необходимы до нашего участка. В нее входят все провода до столба и от столба к дому. Я оплачиваю только щиток электрический, счетчик, который внутри висит, автоматик, который там стоит, пакетный автомат, выключатель автоматический и... 18 метров все провода, которые вот с столба спускается к счетчику, поднимаются и опять спускаются. Ну, то есть вот эти вот три конца я тоже за свой счет оплачиваю. По деньгам Ох, у меня все это вышло. Врать не буду, потому что все это через знакомых делалось там по очень низким ценам ну может сами посмотреть сколько стоит там щиток автомат счетчик и 18 метров сип провода 16 в вашем регионе у нас это достаточно дешево так как через знакомых все покупалось у вас смотрите сами ну и цены от снт тоже разнятся по поводу подключения вот здесь фиксированная оплата 10 тысяч допустим в мне уже все включено в некоторых снт как мы узнавали там допустим человек сам за каждый стол платит за все сам платит отдает только за работу электрику. то есть ну везде по разному все происходит у нас вот легко и просто у нас все замечательно здесь, вот, в общем, вся администрация идет на контакт, никаких у нас сложностей здесь нету, помогают нам, дают контакты всех людей, вот сейчас мы хотим сделать межевание участка, нам председатель дал уже контакты тех людей, которые могут нам помочь в этом сделать, то есть местные ребята, которые здесь работают в этом СНТ уже давно, и с ними все легко и просто оформляется, потому что мы хотим отбить границы, Сами понимаете, чтобы у нас все было отмежовано, четко, ясно, где нам ставить забор, где нам ставить ворота, чтобы у нас все это было четко прописано. Вот такие дела. Для этого мы сегодня рано утром сюда приехали, отдали денег. <сёк> и сейчас полили помидорку, кстати. Помидорка у нас вроде прижилась, за ночь не завяла, ничего с неплохого да. не случилось. Да, листик один, вот желтый, который у нас был дома, <сёк> вот он так и остался желтым. Не знаю, посмотрим, что с ним будет, если к следующим выходным он завянет. Но мы, может, еще среди недель сюда приедем поливать теперь всюду красоту нашу. Да, но сегодня мы работать не будем, потому что есть дела некоторые по дому, которые тоже нужно сделать, иначе мы не успеем, да. потому что завтра Саша выходит на работу, это я то дома сижу, мне это все равно, и то мне во вторник на работу выходить. На заказ. На заказ, да. Вот, поэтому нужно тоже дела по дому успеть сделать. Мы вчера, когда приезжали. Ну, тоже вот так-то мы вчера ничего не сделали. Что, подумаешь, помидоры высадили и все и уехали. Да, потому что отдыхать нужно, может почти второй месяц без выходных работ. Тяжеловато немножко. Вот. Но тем не менее, расчищать здесь уже Ну и мы не видим такого большого смысла. Пока не будет электричества. Пока да, электричества нету, пока воды нету, а сделает электричество, сделать сразу же и вода, сделает сразу же и дом, потому что он сразу начнется быстро расчищаться изнутри, чтобы все оковы с него снять. Поэтому дела гораздо быстрее пойдут, а пока есть возможность немножечко передохнуть, мы решили передыхать. Да. Пере пере передыхать. Вот, в общем, решили немного себя такой выходной устроить, так сказать, и домашними делами позаниматься Ну как выходной? Не здесь поработаем, а дома поработаем Ну у нас как да. бы такие выходные Ну как поработаем? У нас у родителей частный дом, а у них есть бассейн И у нас сейчас на улице жара 34 градуса да. стоит и мы, наверное, сейчас к ним поедем потому что на речку ехать это домой возвращаться за купальником, за полотенцем за едой, потом обратно у нас тут речка прям, ну, недалеко находится да, вот от нашей километр дачи в... до речки ну, 10, 10, наверное, наверное да, да. Более 10-15 минут, и мы там уже. Да, рекосок, если что. Да. Потому что я уже знаю, что многие смотрят, которые тут недалеко живут. А это обратно возвращаться, чтобы опять сюда ехать. И все прям очень не хочется. А у родителей все есть. Вторая пара купальников. Ксюменька будет загорать, купаться. Я в машине поковыряюсь. Там есть кое-чего нужно доделать. Да, поэтому у нас сейчас сегодня будет день отдыха. Да. В основном. У половины. Нас, как минимум. Я сейчас буду отдыхать, ты машину делать. А вечером ты отдыхаешь, а я кушать пойду готовить уже. В общем, всем спасибо за просмотр, ребят. Нам очень приятно, что вы нас поддерживаете, комментируете. Очень круто. Пишите. И негатив пишите. Нам тоже интересно, что вы там о нас думаете. Какое мы поколение ЕГЭ нехорошее. Не знаю, что такое капсули от патронов. Ну, что уж поделать. Не всем дано знать такие вещи. В общем. Пишите все, что думаете, нам приятно почитать, нам очень интересно почитать, потому что мы что-то новое о себе узнаем, что-то приятное о себе читаем, это тоже классно. Всем спасибо, всем пока!